Филодендрон. Размножение. Это сегодняшняя тема. Она волнует очень многих. Сейчас я покажу, как это сделать. На примере своего филодендрона Magic Mask. Поскольку он растет веткой, а не кустом, то его междоузлия, сейчас я вам показываю его сбоку, не короткие и не длинные. То есть удобно черенковать размножать на макушку мы оставляем один листик этот и не раскрывшийся вот он вы его видите срезаем здесь дальше следующий листик вот этот срезаем здесь потом этот лист срезаем здесь и этот листик срезаем здесь, а, вот, я поближе поднесу, а вот здесь междоузлия очень плотное. Да, здесь неудобно срезать, если мы начнем резать здесь, допустим, или вот, вот здесь листики могут все отвалиться поэтому мы для этого черенка оставим раз, два, три листика и срежем в этом месте останется у нас этот пенек и листик в пеньку в принципе все некоторые спрашивают а на макушку сколько листьев оставлять или не важно для филодендрона не важно для общего понимания от 1 до трех листиков этого достаточно. Но для филодендрона, еще раз, говорю, это может быть макушка и вообще отрезанная под самый пенек. И это будет считаться макушкой, он все равно вам даст корни, и все у него будет хорошо. Обязательно режем секатором для растений. Такой продается. В цветочных магазинах обязательно его продезинфицируем и начинаем срезать вот она наша макушечка будет один листик открывшийся начинаем резать размножаем срезаем макушку вот здесь Дальше срезаем вот здесь. Получается так. Дальше срезаем. Здесь. Вот такой черенок. Здесь. И здесь, в этом месте. Получился такой черенок на 4 листика. И остается пенек с одним листом. Теперь мы этот пенек также ставим, где он у нас стоял. И получилось раз черенок, 2, 3, 4 и 5 макушечка. Все, теперь эти череночки пусть подсохнут, на них вот выделяется после среза сок, не знаю, видно вам не видно, видно, видите, он блестит, как. Это все пусть подсохнет и мы поставим воду. Никаких тепличных условий не создаем пакетами, не накрываем стакан в стакан тоже, мы от этого избавляемся. Просто ставим воду и в светлое место. И корешочки он уже даст довольно быстро. А на этом все. Жду вас в следующем видео. Пока!